Какие факторы ранжирования важны в SEO? В первую очередь это заголовки страницы. Самыми приоритетными заголовками страницы являются title, description, теги robots, устаревший тег keywords и до сих пор еще актуальный тег author. Тег keywords уже сейчас не используется в SEO, он попросту не нужен. Google отказался от этого тега продвижения уже очень давно. Тег тайтл один из самых важных тегов при продвижении. Он отображает полностью название страницы и должен быть заточен под важные ключевые слова и отображать смысл этой страницы. Тег тайтл является архиважным при продвижении. Умение прописывать тайтлы – это первая задачка для SEO специалиста.